которые являются подписчиками наших каналов youtube или социальных сетей студии эксперт итак на связи ольга ашпина и сегодняшний свой небольшой эфир я бы хотела посвятить следующей тематике вот обратите внимание что очень многие из вас инвестируют не только ведь деньги в свое обучение но еще и большое количество времени других ресурсов поэтому Сегодняшний эфир я хочу посвятить тем из вас, кто немного завис в определенной ситуации, то есть уже полученные знания не успевают монетизироваться. То есть вы находитесь в такой переходной ситуации, когда знания есть, методики есть, навыки уже есть, но пока еще вот эта ситуация, она не приносит вам денежного какого-то удовлетворения. То есть смотрите, когда мы... Увлекаемся терапией клиентов, когда мы увлекаемся поиском клиентов ради того, чтобы провести сессию, ради того, чтобы набрать свои коуч-часы, ради того, чтобы отработать определенную механику, да, или определенную методику. Очень часто мы увлекаемся этим процессом. И в результате у большинства начинающих коучей происходит ситуация, когда вы вроде и консультируете клиентов, они. А ну, чисто визуально есть в вашем пространстве, но создается видимость работы, потому что эти консультации проводятся или за отзывы, или за рекомендации, или за донейшн, или за бартер между специалистами. У кого такая ситуация бывает, или вот сейчас вы находитесь в такой ситуации, возможно, вы недавно закончили коучинговую школу, или получили психологическую. Образование, или освоили какую-то методику. И вот сейчас вы активно консультируете, но не получаете пока еще деньги за свою работу. При этом вы понимаете, что ваши консультации уже достаточно высокого уровня, они дают определенные результаты клиентам. То есть вы находитесь в ситуации, когда денег приходит меньше, чем вложено уже в это обучение, не только денег, но и времени. И для тех, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, я постараюсь дать э, очень важные такие ключевые моменты, на что обратить внимание, и, и сделаю предложение, от которого вообще невозможно отказаться. Итак, на связи Ольга Ашпина, интернет-маркетолог, продюсер, э, соавтор студии «Эксперт». Это пространство, которое помогает практикующим психологам, коучам, и другим консультантам, помогающих профессии, начать свою частную онлайн-практику и очень быстро монетизировать свои знания, очень быстро стать на путь своего предназначения и при этом зарабатывать достойные деньги за это. Если вам интересна сегодняшняя тема, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите какой-то комментарий, буду рада, буду рада вашей обратной связи. Первое, на что хотела бы я обратить внимание, именно если мы будем говорить о начинающих консультантах, то есть определенные сложности, есть определенные сложности, с которыми сталкиваются именно начинающие. То есть вот смотрите, тот, тот вопрос, который, который подспудно в нас сидит, да, что бы мне подумают, если я, например, так буду зазывать на свои консультации, так пламенно там что-то расписывать, а в результате клиент придет, а я ему вдруг ничем не смогу помочь. Бывали у вас ли когда-то такие опасения, что клиент, клиент вроде и дойдет, но у меня не хватит компетенции ему помочь. А если даже выявлен правильный истинный запрос у клиента, то... Как же передать ответственность клиента за то, что не только я психолог, не только я, как коуч или другой специалист, помогающий профессии, несу ответственность за результат будущей терапии? Каким образом вообще переложить этот результат на плечи клиента, чтобы он был осознанно, чтобы он осознанно двигался в вашей терапии, чтобы он принимал эту ответственность не только какую-то такую моральную, но и финансовую. Каким образом вообще передается ответственность? самому клиенту, как заключается так называемый терапевтический договор. Появлялись ли у вас мысли о том, что вот вдруг я там что-то такое глубокое раскопаю в клиенте, вы вот что-то такое разворошу, что-то такое вскрою, и в результате у меня не хватит вот на знаний навыков, которые есть у меня на сегодняшний день, чтобы во-первых, не навредить клиенту, а во-вторых, чтобы действительно какой-то дать ему результат, да, плюсовой результат. У кого встречались такие сложности, может быть, еще когда вы были начинающими специалистами, когда у вас было мало практики, когда вы начинали общаться только, например, со своими коллегами, проводили какие-то такие пробные в игровом формате коуч-сессии или другие терапевтические сессии. Были ли у вас такие вообще вопросы, такие опасения? как вообще, с чего начинать себя консультировать и других, вот какие первые шаги, как людям предложить, что им сказать, как вообще спозиционировать себя, что вот я, например, работаю на основном месте работы, абсолютно далеком от психологии, от коучинга, сама для себя прошла коучинговые курсы, вся в восторге, у меня там личные трансформации проходят, как вообще миру заявить о том, что я сейчас уже другая, что я сейчас не тот человек, который был вот какое-то время назад, до того момента, как я а, эту перезагрузку начала проходить. Как а, сделать это, этот переход к новому позиционированию, к новому статусу, для себя прежде всего комфортным. А что нам необходимо транслировать, какой мессендж, какой посыл транслировать нашим знакомым, нашим друзьям, в социальных сетях, коллегам своим потенциальным клиентам, чтобы нам было комфортно вот в этом новом статусе, хотя мы еще понимаем, что мы где-то может быть неуверенные, начинашки, но мы понимаем, что мы молчать об этом уже не можем и наше предназначение действительно помогать другим людям. Как вообще можно начинать консультацию, если к тебе клиент не приходит и не пишет? У меня, например, такой запрос, у меня, у, меня так, у меня уже четко сформированный осознанный запрос, у меня фобия, например, какая-то. Да? Что делать, если клиент сам не знает, как сформулировать запрос? Потому что, ну, а ведь когда клиенты к нам приходят, они по каким-то а, опис, описывают некоторые симптомы, которые их тревожат, а запрос как таковой на определенную терапию, ну, это фактически уже точка входа, да, с чем мы начинаем работать. И вы как специалисты, как терапевты ставите предварительный диагноз. То есть клиент приходит с одними симптомами, жалуется на одно. В процессе диагностики вы понимаете, что собака зарыта не здесь, что истинный, истинный запрос, он отличается. А как вообще начинать консультацию, если нет четкого запроса? Как с этим работать комфортно для себя или клиента? Очень болезненный вопрос для многих, как перестать консультировать бесплатно. Особенно, когда ваше окружение привыкает к тому, что вам надо, например, там для того, чтобы сдать дипломную, сдать а, какую-то там промежуточную зачетную работу, квалификацию получить. То есть это вам надо, чтобы они к вам пришли и, и вы их проконсультировали, да, чтобы в копилочке были там, например, чтобы супервизию потом продать преподавателю передать и так далее. То есть вот у кого этот момент есть, то уже знакомые подпривыкли к тому, что это больше вам нужна консультация, чем на самом деле им. Как перевести бесплатных клиентов, своих знакомых, на а, платное консультирование? Где вообще клиентов брать? Потому что мы, конечно, понимаем, что в социальных сетях людей много, но не все люди, не все гости вашей странички становятся клиентами, это ведь очевидно как вообще назначать цену за свою работу, как начать консультировать платно новых клиентов. То есть вот эти самые такие ну, знаете, нюансы, которые волнуют многих новичков и очень часто стопорят ваше продвижение именно к своей частной практике, стопорят вашу работу по предназначению. Потому что если мы с этими вопросами не разбираемся, вот здесь и сейчас, на этом этапе работы вашей, на этом этапе вашего сегодняшнего состояния, да, с теми знаниями и навыками, то по-хорошему, вот знаете, у 80% специалистов, которые прошли обучение, прошли какие-то тренировочные коуч-сессии, вот 80% этих консультантов, если они решают вопросы, которые я озвучивала ранее, они так и не начинают консультировать других. То есть они так и остаются работать на тех местах работы, где им не нравилось, да? или меняют это место на более, может быть, выгодное, но в любом случае это не место по их предназначению, занижают ценность своих услуг, да, или по-прежнему работают бесплатно. У кого вот этот период затянулся, ну, можете не ставить лайк, потому что, может, это не очень для вас сейчас как бы интересно, но если вы согласны, просто хотя бы кивните сами себе, да, что вот затянулся период, когда я консультирую бесплатно, но когда уже хотя бы какие-то деньги я буду получать, я уже столько этих курсов прошла, Соответственно, когда вы не решаете вопросы, о которых я говорила, вы фактически отдаете своих клиентов другим экспертам. Вот смотрите, какая интересная вещь. Когда вы с клиентом проводите бесплатные консультации, вы ведь все равно даете ему определенный уровень осознанности того, что у них есть наличие проблемы, да, что с ней нужно что-то делать. То есть вы создаете условия у клиента, когда у него возникает четкая потребность раньше дальше работать. Но так как вы внутри себя не решили, как же звать на платную консультацию, как же все-таки это сделать предложение, да, как перевести клиента в статус платного. То есть в этот момент клиент как бы не видит у вас такого а, эксперта, которому можно реально заплатить, и он будет гарантировать результат. Тем самым осознанный клиент начинает смотреть по сторонам. И конкуренция сейчас бешеная среди консультантов. Соответственно, Кто первый? грамотно сформулирует ему свою позицию, что я беру тебя в работу, это будет стоить столько-то, гарантии моей работы такие-то. Соответственно, клиенты идут куда? Туда, где с ними достаточно уверенно эти вопросы все решают. Кто уверен в своих силах, кто уверен в своих возможностях. Да? То есть одно дело выявить причину каких-то своих ситуаций жизненных повторяющихся, да? а другое дело идти уже с этим диагнозом к другому специалисту. Согласитесь, да? То есть мы вообще анализы, когда, например, что-то у нас болит физически, мы анализы можем сдать в одной, например, поликлинике, а лечиться мы можем пойти в частную клинику, платному врачу. То же самое происходит в сфере консультационных услуг, обратите на это внимание. Поэтому если вопросы вот эти мелкие, казалось бы, да, но очень важные, они не решаются сейчас, то большинство, я говорю, 80% специалистов, они продолжают работать где-то по найму, где-то на най, по найму. Потому что нам необходимо идти от потребностей современного клиента. То есть что же современный клиент на самом деле хочет от консультации? Хочет от первой встречи, от первого касания. Неважно даже, бесплатная эта консультация или платная. Я всегда повторяю, что даже если клиент к вам приходит на бесплатную консультацию, он уже вам платит. Он уже вам платит, потому что он платит своим временем всегда это держите вот этот фокус у себя, потому что э, клиент не воспринимает, например, информацию, что э, если я пришел бесплатно, если я пришел бесплатно, то вроде я как сам ничем вам не обязан, я сам терапевту ничем не обязан, но у клиента все равно есть некоторая претензия уже даже на бесплатную работу, потому что у него внутренние ощущения что я заплатил своим временем раз, а второе, особенно когда вы начинаете транслировать, что эта консультация нужна больше вам, чем ему, да, для какой-то галочки, для количества расчесовок, для отзыва. Он, соответственно, как бы расслабляется да, в этой ситуации. Но какие у него пожелания, что он хочет? Даже на первой консультации он хочет, видимо, Вид, вот видимый какой-то результат от вашей работы получить, даже за одну сессию. Я понимаю, что есть очень такие глубокие профессиональные психологические методики, которые не дают за одну сессию результаты такой накопительный эффект. Да? вот Все знают, психоаналисты могут годами какими-то идти, сессии, консультации. Но наши клиенты сейчас таковы, что они берегут время, прежде всего, конечно, свое. Поэтому для них важен видимый результат. Следующее, чтобы скорость наступления этих изменений, она соответствовала ритму его жизни. То есть, да, пришел, увидел, победил. Ну, такая специфика. И, кстати, есть такая тенденция, что наши клиенты, чисто даже в возрастной категории, они молодеют с каждым годом. А молодые, более молодые клиенты, да, это, ну, например, если раньше там, 30 лет, то сейчас 25-летние, 20-летние приходят на консультацию, они вообще живут в другом ритме, они живут в, друг, в, друг, в другом формате, да, клиповое мышление и прочее, вы это все прекрасно знаете. И для них очень важно быстро визуализировать, что вот у них эта проблема есть, понять вообще, что она существует, и вообще, как срочно нужно, нужно от нее избавляться, и, может быть, не избавляться, потому что... У нас же такая психика, что мы всегда хотим идти по пути наименьшего сопротивления. Когда даже клиент приходит к вам на бесплатную консультацию, он думает, ну, может быть, ничего и страшного, я сейчас хожу на бесплатную консультацию, что мне там скажет психолог или коуч? Может быть, на самом деле, ну, ничего такого экстраординарного и не произойдет в моей жизни, пойду успокоюсь, да? Соответственно, если мы клиенту не даем то, что он хочет, не даем видимый результат, визуализация его проблемы, скорость наступления изменений, которые он сам прям вот реально видит и понимает, гарантии того, что первый клиент придя к нам даже на бесплатную консультацию останется в нашем пространстве, она а, снижается, она как бы вот это процентное соотношение, оно конечно же близится к нулю, поэтому здесь нужно идти именно на на то, кто, кто теперь наш клиент, какой он, вот, как он меняется во время, какие он каким он тенденциям сам подвержен. то есть Обязательно на это обращать внимание. И я сейчас вам хочу сказать о том, что есть замечательный инструмент, многие, безусловно, многие о нем уже знают. Этот инструмент называется метафорические ассоциативные карты. И в студии Эксперт у нас есть целое обучающее направление, которое готовит специалистов, маг-консультантов с выдачей удостоверений государственного образца, но сейчас не об этом. То есть я хочу сказать, что данное направление в обучении было выбрано студией эксперт именно потому, что это трендовая методика для современного клиента. Не только для консультанта, обратите внимание, а еще и для клиента. То есть наша задача, чтобы клиент, придя к консультации один раз, стал его постоянным на долгие годы, приводил свою семью, своих знакомых и прочих, и постоянно обращался к нашему специалисту. Именно поэтому я бы хотела, чтобы вы сейчас обратили внимание на эту методику более детально, не погружаясь в нее полностью, потому что мир метафорических ассоциативных карт это действительно очень, это, это прям бездонный мир, потому что это прежде всего методика, которая работает с подсознанием клиента. И я как руководитель обучающего направления, как соавтор и ведущая студии «Эксперт» хочу прежде всего обратить ваше внимание, что в студии «Эксперт» есть такой замечательный продукт информационный, который закрывает сразу многие вопросы начинающих специалистов. И этот продукт называется «Наш закрытый» интенсив трехдневный, который так и называется, практическое консультирование с метафорическими ассоциативными картами от иллюзий к реальным деньгам, от иллюзи к реальным деньгам. То есть это трехдневное мероприятие, которое веду я как маркетолог, как продюсер и тренер по метафорическим картам Логинова Юлия. То есть мы работаем в течение трех дней а, с группой наших участников и какие результаты мы даем на этих трех днях то есть что мы туда вшиваем во-первых вы научитесь очень глубоко и быстро диагностировать клиента станете метафорически диагностируем именно с помощью метафорических карт даже если вы у вас сейчас нет профильного образования психологического медицинского я не знаю, педагогического, и если вы вообще ничего не знаете о метафорических картах. То есть это такой интенсив, который позволит вам сегодня уже ну, взять в работу метафорические карты, тем более, что Юлия будет давать одну колоду бесплатно, чтобы вы могли сразу же начинать ее изучать. И самое главное, что Юлия предоставит вам возможность а, с этой колодой уже проводить первые диагностические консультации. И второй такой очень важный компонент, да, о, том, о том, о чем я сегодня говорила. <coughs> то есть вы получите комплексную систему привлечения клиентов, новичков, ведения этих клиентов, удержания клиентов именно с помощью метафорических ассоциативных карт, без рекламных манипуляций трафика. То есть если Юлия, она работает на то, чтобы вы обучались передавать ответственность клиенту, чтобы клиент тут же видел наличие проблемы, визуализировал. То есть клиент сам сформулировал себе потребность в том, что ему нужно работать, причем не просто надо, а надо сейчас. Да, как, как преодолеть сопротивление клиента, как абстрагироваться и создать экологичную такую ситуацию для клиента и самое главное для консультанта, для начинающего. То есть эти методики, они будут просто супер полезно именно начинающим, пока еще, может быть, не вполне в себе уверенным консультантам. То есть вы увидите, насколько этот уникальный инструмент может закрыть вот эти все многочисленные ваши внутренние сомнения, которые сейчас не дают вам уйти вот в, ну, в работу по предназначению. Мы а, в течение трех дней а, будем с Юлией выдавать вам не только информацию о метафорических картах, и давать готовые техники, прям готовые техники, которые вы можете взять и уже вот прям а, сразу же после окончания первого дня уже внедрите. будет обязательно работа в парах, вы сможете проработать эти методики, пропустить их через себя. А, я со своей стороны буду вам давать готовые речевые ролики. То есть, что такое готовые речевые ролики? Это тексты, написанные с точки зрения психологии продаж, которые позволяют очень комфортно привлекать новых клиентов или переводить бесплатных клиентов в платных клиентов или реанимировать старых клиентов, да, чтобы они заново к вам приходили. То есть, даже если клиенты без первоначального взноса, эти скрипты, они разработаны. Я сразу хочу сказать, что эти материалы, они содержатся в наших платных достаточно дорогих курсах, таких, ну, полноценных, да, уже курсов, которые связаны с продюсированием. То есть эти материалы я выдаю вам фактически за очень небольшую сумму. Если вы сейчас пройдете по ссылке, которая находится под моим видео, вы будете просто удивлены, насколько стоимость нашего интенсива отличается от той, от которой вы, например, сейчас предполагаете. Потому что то, та ценность, которую мы даем, она просто несравнима. Какие результаты от внедрения работы наших вот именно двух специалистов вы получите? Во-первых, вы научитесь снимать реальные ожидания от клиента, от вас, вашей работы. Поработайте в парах, получите бесплатно колоду одну, да, чтобы научиться с ней работать, именно онлайн. И определите, подберете для себя те самые комфортные для вас способы приглашения на первые консультации. Соответственно, научитесь приглашать не только новых, но и старых клиентов. Это получите методики, по которым можно бесплатных клиентов очень комфортно переводить на платную работу. Увидите недостающие системы, вот той комплексной системы по удержанию клиентов, потому что важно же не только привлекать клиентов, но и удерживать их, чтобы клиенты к вам постоянно обращались, чтобы они рекомендовали вас другим, чтобы они давали на вас отзывы, чтобы они приглашали знакомых, родственников и так далее, и сами повторно эти обращения инициировали. Мы дадим вам прям такой вот стратегический план заработка с метафорическими картами. То есть данный интенсив, он закрывает сразу несколько ключевых потребностей. Потребности в том, чтобы быть уверенным консультантом, даже если я еще начинающий, и следующая потребность, как вообще на этом можно зарабатывать деньги. Очень комфортно для себя, не стыдясь говорить о том, что я работаю платно, и, соответственно, создавать такие условия, при которых клиент сам себе продаст ваши же услуги. Этому будет посвящен третий день интенсива, когда вы будете прям встраивать техники по метафорическим картам, готовые техники, свои консультации, и, следуя этой технике, клиенты будут приходить к выводу, что да, наличие проблемы есть, я визуально эту проблему вижу, я вижу последствия от этой проблемы, и я хочу эту проблему решать, и я хочу эту решать с вами, и я готов за это платить. Вот по таким шагам мы будем проводить, помогать вам проводить клиента. То есть клиент сам себе будет продавать вашу будущую платную работу. Соответственно, это позволит вам очень легко избавиться от внутренних препятствий и работать даже со самими, самыми сложными клиентами. Потому что кто такой сложный клиент? Это закрытый клиент, это клиент, который, может быть, цинично относится, это клиент, который не доверяет вам еще, да, но как бы у него настолько болит душа и сердце ночь, что он все равно пришел, да, то есть сложные клиенты, которые а, там чего-то опасаются, которые, может быть, очень тревожные. Когда вы будете работать вот даже с этими несколькими техниками по метафорическим картам, вы будете четко отслеживать ту границу, где вам следует останавливать диагностику, да, а где вы понимаете, что можете работать уже в полноценной терапии. Соответственно, будет информация, которая позволит вам комфортно передавать ответственность, за результат на самого клиента, а не постоянно его тянуть до этого результата. Ну и само собой, вы сможете вообще определиться, насколько вам эта информация интересна, насколько ваш этот инструмент или не ваш этот инструмент, насколько он вам подходит как методика, как, как направление. Поэтому я вам очень рекомендую действовать прямо сейчас. Проходите по ссылочке, которая находится под моим Видео. Удивляйтесь той стоимости, которая сейчас есть, потому что это прям буквально один раз сходить в магазин, а знания, которые вы получаете, позволяют вам работать прям уже на следующий день. Могу сказать, что у нас одна из участниц прошедшего вебинара такого, она написала, внедрила всего один скрипт, разместила его в своих социальных сетях, и к ней поступило за сутки 24 заявки на консультацию. 24 заявки пришло, при этом что социальные сети у нее там не тысячные и, и даже не тысячные, поэтому с большим удовольствием предлагаю вам более подробно ознакомиться с программой интенсива, который а, мы будем проводить с Юлией Логиновой и а, буду очень рада вас видеть на этом мероприятии, поработаем вместе, у нас всегда очень комфортная и доброжелательная атмосфера. Для тех, для кого сегодняшнее видео было полезным, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал в ютубе, на наши группы в социальных сетях. Пишите свои вопросы, если они у вас остаются, задавайте какие-то уточняющие моменты, причем вы можете написать мне лично, меня зовут Ольга Ашпина, и я обязательно отвечу каждому, каждому из написавших мне. Итак, до встречи на интенсиве с теми, кто принимает решение прокачать свои навыки стать наконец-то на путь своего предназначения, увидеть воочию, как можно зарабатывать, даже не имея каких-то очень глубоких знаний, но при этом чувствовать себя уверенно и давать клиенту то, что сегодняшний клиент хочет. На связи была Ольга Ашпина.